Приветствую всех любителей видеоигр, культ овделан продолжается. На самом деле давненько в нее не заходил и у нас сразу же последний бой будет. Надо сразу же переходить к боссу и уже будет видно, что там ДК. как. Вы можете найти более ценные награды в сундуках, скорость превышается в 1.25, вы наносите дополнительный урон ядом и можете получить... Знаете, что я сейчас вспомнил? Он нас спросил и молил о пощаде, чтобы мы убили чувака справа. Я хотел посоветоваться этому и пойти убить чувака справа. Ну, сгинь, чудовище, оставь в покое мои земли. Ты не переступишь порог моего храма. Ну, конечно, что там до твоего... О, до твоего храма ты не так далеко. Ком-то заразит не? Да ладно, никого. Коротенький меч, но ну, очень быстренький. Ну... И в целом сойдет А, я вспомнил Так, только у вот тех вот чуваков Надо вот в полет же отправлять Блин, он заражает ядом, но это очень долго Проще вот так сделать Блин, Блин мечик слабенький, конечно Надеюсь я с ним не всю игру Ай-яй-яй-яй Только вернуться хотел, представляете Так, тихо ты меня вот бесишь, летающая херня Отлично О, это что сейчас за фаталити было? Так быстро махал мечом, что даже удивился Так, я не знаю, что он делает А, я понял, хорошо, ничего страшного Вот от него избавимся сразу Отлично Так, ага, плюй, плюй, плюй, плюй. Отлично так, вправо, что там вправо? Пойдем вверх, потом если что вправо сходим. А что у ворота не сработает? Я почему-то хотел нажать кнопку ворот она почему-то не сработала. О, камешек, камешек, камешек, камешек. Я забыл, что надо кристалл собирать. <смех> <смех> ну, пока все проще Вот это вот, что сейчас за взмахер? Ну, он так быстро машет То он медленно машет, то быстро Блин, а что? То он, начал быстрее, махать или мне кажется Так, кстати, иначе... Ой, я уже прошел Каменный украшение с голубым кристаллом Почему стараюсь чуть-чуть побыстрее пройти, чтобы показать вам битву с боссом? Ну, это самое интересное посмотреть как выглядит босс. Так, либо что-то секретное. Давайте, чувак, спасем. Нам люди нужны. Заодно, вот так вот сделаем. Ага, я понял, бесполезно. Это сейчас было, понял. А вот сейчас, ну, бесполезно, отлично. Так. Он как-то быстро машет, но медленно. Это как-то медленно, как-то до этого... Чук -чук -чук -чук -чук -чук -чук, прям. Или надо зарядить, блядь, сначала. Блядь, типа. сначала надо плююще все убрать, потому что не убийся. Промахнулся. А, не, не промахнулся пока. Я еще и красиво сделал. Ай-ай-ай. Ну, враги хотя бы становятся все сложнее и сложнее, то есть они в целом опаснее. Сложнее. Вот. О, этот еще и взрывается. Вот это было классно. Забираем, чувака. Их котня. Так, камней не вижу, а пользователь ожидает обучения. У нас тут что-то половинка сердечка, но половину сердечка. Украсть преданность. Запас здоровья врагов вдвое меньше, но получаем урон вдвое больше. Спасибо, бля. Тихо. Вот это сейчас было неплохо сработано. Я все равно этой способностью редко пользуюсь в целом Ага, я понял Ага Лично сразу этим. Ну, зато больше урона наношу Это меня, в принципе, может спасти Ой-ой-ой Ловушечки сразу, нахуй Э, в камне застрял В камне застрял, блин А ч он не взрывается? Уж динамит на спине. А, он кидает динамит. А ч не взрываешься? Было бы интереснее, если бы он взрывался, если честно. Пойдем А, я понял. Ух ты, блядь, ух ты, блядь. А это, в принципе, опасненько немножко. Баба. Арочное окно с витражным стеклом. Наверное, тоже из кристалла. Ну, блядь, естественно. А что нам еще собирать, чтобы делать? Это, конечно, все красиво. Но главное стать Всевышним. А остальное не очень важно. Если мы станем единственным богом, это того стоит. Ты думал, я тебе дам кого-то еще призвать? Блядь. Той, сука, нет. Пять станет четырьмя, станет тремя, станет двумя, станет ничем. Каламар всегда боялся алой короны. Страх превратил его в трусах. Скоро и в мою дверь постучат. Тук-тук, открой дверь. То ягненок пришел, разорение принес. Ух ты, блядь. Вот это уже... Да ладно, прикольно. Новые противники, это прикольно, конечно. Если от них есть толк. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Кстати, яд, мне нравится то, что наносит определенное количество здоровья именно в процентном соотношении. Блин, прикольно, на самом деле, мне понравилось. Новые враги. Хоть что-то необычное. Я как понимаю, они его будут окружать уже. Тихо. Тихо, блядь. Так, денежки кристаллов не вижу, идем дальше сразу. Победа Вот, оружие, которое призывает дух убитого врагов Оружие, которое передает владельцу жизненную силу Пусть будет оно У меня уже, оказывается, ранее даже успели Так, идем сюда А, это дерево Хорошо Ну и неплохо, деревцы собрали Блин, тут жизнь, а у меня полное хп. Вау. Мое. Крысо! Мое сердце украла отрада моя. И в море его унесла. Теперь оно дремлет на ложе ее, а вокруг океанская мгла. Приветствую. Хочешь понаблюдать за моими бесплодными поисками. Я ищу сердце, которое некогда билось в моей груди. Ищу с тех пор, как его отняла она. Я сижу здесь так давно, что даже ее лицо уже стерлось из моей памяти. Проходят дни и ночи, а я все ищу и ищу. У меня скопилось множество сердец, но все они не мои. Можешь взять их себе, если хочешь. Для меня они не представляют ценности. Мне нужно лишь то сердце, что когда-то было моим. Я хочу в последний раз взглянуть ей в лицо. Блин, я не могу сердечко взять А жалко Кто-то могу пацанов поубивать И все, поломай А давай купим О, вы получите Два сердечка Отлично Ну, его я задеть не могу Качалку убить не могу Жаль а так у меня полный запас здоровья Но ладно, на два сердечка больше получил Как раз перед финальной битвой С боссом Так, камешков нет Их. Ага, ага Ой, так он отравляющий эффект Еще отдает Все там, пропало? Не хватало мне еще и заболеть здесь. А что, упал в нибудь то еще из сундука? По-моему, нет. Тихо, блядь. А, понятно. Я сюда зря пришел, надо было влево идти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть не заболел, представляете? О-о-о. Отлично О, Пойдем влево Ты что тут раскидался, я не понял О. -о. Фонарь изготовленный из сверкающих кристаллов. Почти все, остался только один предмет Это хорошо Тогда топ у меня будет полностью собрано Так, ну здесь больше нечего делать Так, зажать прицели в снаряд, который порабощает задетых врагов. Бля, мне нравится. Он может заморозить, но порабощение звучит интереснее. А вот и финальный босс. И травушку по пути сломал. Ну, погнали он всех поглотит, он же по-другому не умеет. Ничтожная тварь, поставлю тебя на место. Ты поступаешь неразумный, ягненок, внемли ему предупреждению и покинь эти земли. Ради того, да, они самоубиваются, а я просто веру собираю, а они кровавую веру жертвоприношения. Ух ты, блядь, а вот это выглядит круто. Вот этот злодей выглядит классно. Так. Теперь пробуем. А где порабощение это? Он его полностью, ну-ка. Но он много, конечно, тупый отнимает. Но это не то Тихо. Тихо. А что на него отравление не работает? Блять, не вижу нихуя. Не вижу никуда. Блин, ну он нормально дамажит, кстати. Ага, сосать. Тихо, пацаны. Распрыгались тут ничего себе. Эй, -э -э, а что, за что мне урон-то прилетел? Понятно, тихо. А потом уже только вот так делаем. Тихо. Оп, блять, блять, И оп. Так, так, блядь. Стоп, у меня еще жизнь. Да у меня еще в жизни-то, Давай вместе с этим. Отлично. Что происходит? Ага-ага. Я же могу его же, его же снарядами убить. Ха -ха -ха. Победа. Не слышу зла. Там что-то пацаны взрываются. Ха -ха. Бесполезные. Взять сердце еретика. Еще одна цепь минуса. Отлично. Награду, кроме сердца. Извание великого ягненка. Получена статуя ягненка. Надо, кстати, ее поставить. Пусть видят ее и понимают, кому надо быть малим. Доказательство того, что Каламар уже не восстанет. А ведь в принципе любой другой может взять эту корону веры, потому что если остается верующий, то вера будет жить вечно. Из-за этого тот, кто ждет, в принципе, остался жив. Нам же об этом говорили. То есть он не исчезнет, пока есть вера. Так что это восстание может иметь смысл быть. Каламар никогда не отличался храбростью. Мир должен благодарить тебя за то, что этот жалкий трус теперь гниет в глубинах своего болота. Скоро я получу свободу и изменю мир по своему подобию. Все уверуют в меня, все преклонятся передо мной. <связывая> Интересно, а его можно будет убить? <связывая> <связывая> Страдание обернется триумфом, и тот, кто был жертвой, станет палачом. Блин, это неплохие слова, на самом деле Отлично, ребяток Сейчас Вера-то в меня превысится Я же им сердце показывал Убитого много противника Ребята, пир! Ребята, будет пир Сейчас мы вот этого обучаем Принять Принимаем тебя в нашу семью Победа над боссом, естественно Молись там, не знаю, делай что хочешь Пацаны, у нас... Ну, сначала проповедь. Куда же без нее-то? А, наш проповедь, чтобы эту повысить. А я что-то зря, рано. Вдруг кого-то воскресить бы захотел. Ну ладно, так, чисто там. Вон, видите, они и так у них разум замутнен. Так, поехали. Превозгласить новую заповедь последнее имущество, последняя заповедь имущества должны ли мирские блага значит, все или ничего восхищение архитектурой, все последователи получают особенность восхищения архитектурой, вера увеличивается на 5 единиц после возведения каждой постройки, все последователи получают особенность набожность, прирост веры после проповеди увеличивается а давайте, набожность мне больше нравится мне в принципе веры уже так-то не нужна, да пусть будет а строить постройки, ну что я буду строить блядь. Хусь. все радостные конечно так у нас появилось сердце отлично так вы получаете больное сердце в начале каждого похода или погибнув в походе вы можете один раз пожертвовать своим последователем чтобы возродить не давайте вот это сердце потому что если я буду умирать то не страшно я воскресну вновь а жертвовать последователям не очень хочется а, мы с помощью кровавого сердца же растем. Вы новую способность короны. В начале каждого похода вы будете получать больное сердце. Больное сердце наносит урон всем врагам на поле боя, когда вы получаете урон. Так, заповеди. Так, чисто ее увидите, чтобы для галочки ритуал. Пацаны, пируемся. Ребята, а что их пацанами зовут? Они же все бесполые, блядь. Ну ладно, пируем. Такой стол большой. Жралку тут, ну, немножко проскипает. Это просто так долго. Ну, давайте попьем хотя бы. Надеюсь, вы кушаете, когда тоже пир как бы не так. Как говорится, приятного аппетита. Так. Что у нас еще есть по короне? А, я же еще один камешек получил. Точно. У нас одета руна судьбы. Вы получаете полтора голубых сердца вместо каждого красного сердца. Кстати, вот эта вот полезная штука. На урон увеличивается после каждого убийства Но возвращается к исходному при получении Проклятие ур... Проклятие наносит 2 урона Расходит вдвое меньше маны но запас здоровья урона уже Так, давайте откроем вот это Вот это полезная штука Полтора голубых сердца вместо каждого красного сердца Полезная штука Но Но, но, но блять, ну кстати, вообще-то это много жизней Если у меня их 4 И я могу, допустим, поесть Допустим. Жареное мясо пацаны. Давайте его съедим, блядь. А я могу его съесть, да? А я хочу его съесть, подожди. Я же могу его съесть. Съесть. Я хочу, я хочу, я хочу. Каннибализм. Бля, меня аж тошнил, но я получил сердечко, да? Два черных сердечка получил. Даже так. У нас, кстати, скоро у пацанов это самое мозги кончатся. И так кто-то заболеет 100% у нас это мало уже волнует. Сколько веры я собрал. Жесть. Так, грибочки нам пригодятся. Так, и нормальная еда, пожалуйста. Так. А что они птиц не собирают? Я что-то не понимаю. Как бы тут вот птички ловятся, а они их что-то... А что никто? А, не, вот есть. Ох, ты ж, блядь, сколько всего. Так вот, что они ничего не делают. Кашечки держите Так, да, как у нас тут дела? А, тут они справляются О, а вот здесь вот плохо Так, это тоже надо собрать Тут надо собрать О, золотая моя гордость Так А я, бля Так, где вот эта вот статуэтка Которую можно построить всего один раз Прекраснейшая, я бы сказала, статуэтка А где она? Так, это я. Это еще там какая-то херня? А, вот О! Во. Триумфальный кламар. Отлично. Ой, уровень поднял. Да не что ты от. Блядь. Хотите, э, э, позвольте нам нести на ваше учение в массы Джабарта хочет стать миссионером? Конечно. Я не понял, что он там хочет стать миссионером? там позвольте джабре отправиться на задание джабра джабра джабра конечно иди мне нужны только деньги удачи получить награду которая желает дать вам ваш покорный да мне похуй на твой разговор моя просьба выполнена благодарю вас светлейший ему чуть не хватило до уровня ну, давайте вам доверие мы еще превысим Во. Ну, нам хоть веру даст. это хорошо. Блин, 20 минут. Может, может следующего босса быстренько зацепим. Ну да, тут еще одна цепь раскалывается, осталось вот этого пройти, как этого. Не, у меня людей достаточно, не переживай. О, 12 человек надо. Пу конечно, достаточно. Ум, внемлите мне. Отлично чем мне даст центрально если я буду сражаться с того с тем кто ждет то 50 50 50 купим ладно 50 дешево <вес> тебе повезло <вес> да да я тебя купил <вес> главное не ешься сразу хорошо про посмотрим одну локацию блин я не знаю сколько это по времени будет а там дальше видно будет ну Давайте прочитаем, я прошлый просто не стал читать <смех> Этими землями парит епископ Шамура Те, кто нарушает законы Древней эры, будут стерты в пыль Да, то же самое, ничего в принципе не изменилось Так, яйца А, так вот что за пауков они призывали А чё я не могу? Я не могу Это самое Через нее не могу Про это самое, проскакать О, Ебать, у меня жизни я забыл Тут надо будет, кстати, все локации обходить Почему? Потому что это самое Блин, что такая локация темная, бля, мне нравится Тихо, тихо Так, ну то сейчас сверху упадет Ага Так А как мне понимать теперь Где Карты Таро собирать Я же теперь без карт Таро выступаю Так, ну как понимаю, из этих яиц может вылупиться пау Тихо я сейчас так все эти самые черные сердца поизрасту. Вера упала? Почему? Вы 10 10 по получению урона. Хорошо. А почему у меня вера упала? Блять, там чё, кто-то икономыслием э занимается? Вы чё, блядь, твори? Он ждет у морских скал и завершающей точки долгого падения. Сердца острозубых чудовищ дрогнули в последний раз и утихли навеки. Он был пятым, пятым епископом, нашим братом по имени Нариндор. Тысячу лет мы стояли на страже древней веры, но его недовольство росло. Он начал сомневаться, им овладело честолюбие. Я же был к нему слишком мяг. Потому что любил его. Из-за этого я потерял разум. Из-за этого он потерял свободу. Меня предал тот, кому я безгранично доверял. Ведомо ли тебе это чувство, ягненок? Можешь ли ты познать его? Он был пятым, пятым епископом нашим братом по имени Нариндору. Это сильнее меня. Мне очень жаль, свидетель Базин. Аааа. -а -а -а -а. Mm, блин, я его так не хочу убивать Он, он что ли заставляет кого-то из нашей веры с нами сражаться, да? Стазик сейчас смерть в ужасе, особенно страх смерти Ну да, мы убили своего, бля, козел а, Вы проливаете черный хор при кувырке? Скорость атаки Нет, давайте черный, мне интересно как это выглядит Прикольно в принципе О, можно еще? Давай Еще одну карту получу 40 монет в О, у нас... О, больше урона оружия Судьба сказала свою соло Кто к ней прислушается Блин, так классно говорит Я его так давно не слышал мне прям, наверное, не хватало его, на самом деле его фраз, ну-ка блядь, а это за чего это за забор, блядь? сам в себя гранату кинул так, и а что это за черный мхор? а, я понял, он сам... блядь, вера падает, вы посмотрите или она наоборот растет я что то не могу понять 395, 396, 399, 400 а почему она растет? а, так же у меня точно, я же там провозгла... блядь, я вспомнил я же там провозгласил парочку этих самых. Ух ты, блядь. Призывает в хозу. Отпущение. Тихо. О, он прям появился где надо. Тихо, а что это? А, понятно. Мне понравилось, потому что они были очень близко. У меня там, по-моему, отключилось. Ну, Вера растет сама по себе. Мне-то <laughs> нравится. Тихо. Теперь главное к стенкам не прикасаться. Я понял. Еще эта черная жидкость меня теперь пугает. Так, а что мне надо ломать, чтобы что-то там получать? О, чуть только. А, это те самые стены, я вспомнил. Ну, жизни у меня еще, по крайней мере, много, это хорошо. Карта Таро. Вы наносите больше урона проклятием. Хорошо. Ой, как далеко-то. А мне нужен новый последователь. А, можно купить. О, можно купить и получить еще одну. Спасибо. Надеюсь, дешево дашь. 10 монет, конечно. Забирай. Ты только не ешь, все. Слабые жалкие создания. Ну, такие вкусные. а почему я не могу убить этих пауков? Просто интересно. мудрый Шамура, прими это подношение и даруй нам ответы на наши вопросы. Вот это классная атака, она еще и замораживает Блин, офигенная способность, надо запомнить, как выклеит Тихо А вот этих вот бьешь, ну им пофиг А пауки что против людей еще воюют? Прикольно Так это же все ша шамуровские эти самые Личные при признания Отлично Пока они там это самое придут к себе, можно откупить парочку. О, я за стенкой спрятался, и меня это спасло. Или меня паук спас. То есть все как бы это самое возможно. Давай-давай, падай. Отлично. А тут и волны показывают последняя волна. Ой, так, так много времени на разочек уходит. На одно прохождение реально много времени уходит. Последитель ожидает обучения. Даже будет три, получается, последователь. Блять, на все кровати не хватит. Но... Ну, это мы забираем. Хватило? Не хватило чуть-чуть, прикиньте. Двух. Да, блять, я бы быстрее. Тихо падайте уж тогда уж в эту точку черную. Не, они хотя бы быстрые мне нравят. Ну то есть различие между врагами офигенное. То есть этот пауков призывает, кто там этих своих ну, отравленных призвал, этот пауков призывает. Это еще не все, Окей. А, не дал им взлететь. Ух ты, блядь. э, а чё где моя способность-то, блядь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Потерял свои хп Жалко. Точнее, урон от хп Вы можете найти более ценные награды в сундуках. Хорошо. Блин, а у меня эти черные жалко черное питом только раз там раз в какое-то время. Это очень обидно. Так, мне нравится мой меч, если честно. Выносит ближний бой мощный удар. Да мне нравится. Херня, это ж херня. ну куда я возьму, ладно? Подожди. Ну ладно. В принципе, полезная штука, но по кругу. Ой. Бля. Даже так я смог получить урон Ебать, он жирный, пиздец Я отра отражаю стрелы, так вот в чем причина Блять, за что я сейчас урон получил? Это прям обидно сейчас Хвырки получаю два, два больше урона, когда у меня мало хп Так, стоп, я походу это сам карту Таро профукал Да, реально карту Таро профукал Прикиньте так, уключайте вдвое больше здоровья при лечении. Вы бросаете зачатку при кувырке. А еще. Перерыв? Ну, бля. Бля, неплохо. И черная эта штука, и кувырок. То есть раз в 5 секунд я кидаю бомбу при кувырке. Что реально полезно. И плюс черное пятно раз в 10 секунд. Неплохо. Сейчас босс будет. Еман. Поколот. Не, ну не показать вам этих боссов, конечно, вообще будет прям Самое обидное в целом Ух ты, блядь. Лови бомбу, блин Я еще и от них урон не получал Офигенно Я что, сейчас урон получил? За что? О! Давай, падай Ой, вообще красота! Посланник, чужой веры. Блин, столько времени ушло на прохождение, просто на зачистку. Золото, пожалуйста. Отличная награда, хорошая. Там кто-то заболел, отрез заболевает, нуждается в лечении, чтобы не умереть. Сейчас помогу вам. Ой, стоп, я не туда иду. Паутина, да? А вот паутина мне нужна. Я ее увидел, прям такой, думаю, мне нужна эта паутина. Тоже, кстати, для получения, это для улучшения постройки и так далее. Классные боссы. Еретики побеждены. Можешь сократить вам время до босса? Блядь. Там можно сюжет пропустить. Как-то не хочется. Сейчас, сейчас, сейчас всех лечить буду, пацаны. Ой, да это на паузу, это точно на паузу Это прям никуда Так Что там, это самое, это самое. Проповедь Потому что у нас там один умер Естественно, вера понизила. Там куча заболевших Ну я их всех вылечил, все там, немножко подсобирал Да, теперь получаем еще Одну проповедь Уже питание Осталось две проповеди, все Дары земли или дары моря. Вы можете провести в храме ритуал, в результате которого все посажены моментально, созреет. Присаживая в храме ритуал, который на два дня повысит вероятность выловить ред редкой рыбы и удвоить каждый ваш улов. Да не, мольба об урожая. Улов, да я и надо будет так половить рыбу. А так мне в принципе не готовить, не горит желание. Ну, сидеть сейчас рыбу ловить. Не, главное вот этих, вон четверых, при корма, при кошмаре, дальше видно будет. Так, теперь ритуал. Но ритуал о посаженности меня не очень радует. Так, вы можете назначить последователя Блестителя нрав. Он будет наблюдать за другими последователями, повышать их доверие к вам. А, у нас уже есть Атрей, и будет Атрей-младший. Ну, они хоть и старики, но... 51, 89 лет. Уф. Атрейчик, давай. Отлично, их теперь двое. Такой важный, блядь, ну какой Отлично Вера, кстати, что-то упала Ну давайте, наверное, костерчик сделаем Или стоповые поставьте, если могут Жертвовать вам Вера сразу упадет А, 80 Бля, кстати, можно получить много денег А потом У нас сейчас, на самом деле, вот, надо грибы делать Грибы, потом пожертвования Потом воскрешение ну, а потом уже видно будет Ну, сейчас пока костер <социт> <Такой пуст. социт> Вера вернулась ко мне Отлично Это радует, на самом деле Когда плохая Вера, все плохо, конечно Только почему она упала? Если у них эффекты вегетарианства Вера не может падать ну это ладно. Ну, ладно, давайте их докормим уже. Я заодно сам поем. Они там проснуться кушать будут, поэтому. Все так понятно просто. О, плюс сердечко. Отлично. Блять, сколько веры. У, красота. А нам пора дальше. По то 25? ладно, обойдусь. Не так уже до хрена. Вон я там при кровати новую построил. Так, ладно. идем на паузу, да, босс? Посмотрим. По сюжету посмотрим. Это что я скажу? А почему нет? Угадайте, что я встретил в следующей же локации. Творец, чудес и услад. Не проходите мимо. Здесь золото, все, что блестит. Пещера Мидоса открыта всегда. Мидоса открыта всегда и для всех. О, -о, О, священный поход. Это я все карты, все локации на карты открыл. Отлично. Блин. Что, блядь? Серьезно, вы можете не получить урона от вражеской атаки. Сверху 10%. Вы проливаете. Блять, вот это мне нравится. Черный уход просто реально наносит урон. Вот это полезная штука. Карту купить дополнительно. Естественно, всего 40 монет. Я он с них эту пашну соберу нормально берем сердца О, сколько у меня Бля, блядно ну, черное сердце пропало идор верни мне сердце это же не фул ну ладно О, у меня еще ух ты блять скорпион появился новый хотел напал жить а тут скорпион появился и очень жадный О, правильно-правильно Стой в этой кислядной херне Вообще хотел, думал, может сюжет появится чуть-чуть Но что-то он не хочет, например ну, Появляться, бля Тихо-тихо, блядь, пацаны а они с этого вообще не ранятся, типа Так нечестно вообще-то Тихо Оп Блин, так скакать из стороны в сторону, чтобы их убить. Мне это прям наш немного раздражает. Не знаю, в какую сторону идти. А что у меня за способность? А, я понял. Блин, я так много развелось. Это из-за того, что у меня две способности одинаковые? Или из-за того, что... Блядь, я думал, что я за спиной, он меня не заденет. Или это из-за того, что... Блять, ну у меня коврог, да, так нормально дамажит, в принципе. Блин, я подумал, это паутина. А это не паутина. Ух ты, 40 ложка, смотри, какой большой. Ебать, Классная тема. Подождите. Если я вот так вот сделаю... Блин. а Блин, она целую линию выпускает. То есть, если далеко стрелять, она прям целую линию выпускает. Классно. Мы походу сейчас до босика... Да, долго будем доходить. Ваш символ на нитях паутины. Шелковый колыбель. Да, я походу долго буду доходить до следующего этого босса. Так. Какой-нибудь без сражений можно? Вот, вот этот. Ч Чисто навоз пришел с собой. Там вообще, кстати, полезные штуки, к сожалению, для выращивания всего. Блин, освобождать этого чухрика. Ну ладно. Все равно это быстрее, чем э, идти до босса. Вот да, вот близко ее кидать, кстати, вообще не варик. Типа по факту ее нужно кидать прям далеко. А эти пацаны... А, они не, не обходят, они тут... Вот так вот берешь туда его прям подальше. Оп. И все, и пацаны будут здесь стать, да, получать урон все потихонечку. -ля -ля, сейчас здесь как раз появится ну ладно Фух, я думаю тоже не самую Сам Своего лучшую взорвал мне нравится так ладно же не мешаешь сколько мне еще приволнут но ну, месяц урона так мало мне просто реально не хватает Этого самого именно урона Очень много надо урона ну, наносить удар лишних, так сказать Ах. Конечно, сам себя подорми, я не против Он, кстати, какой-то жукообразный Блин, я только сейчас понял, что После обновления этот круг Круг призыва, не знаю, как его еще назвать Он стал... Круче. Так, выбрать карту Таро или выбрать половину Красного Сердца? Карту Таро. Она поинтереснее. Враги получают две единицы рона, когда у вас останется полсердечка. Понятно. Я просто столько всего пропустил, чтобы просто буквально за пять минут попасть к боссу. А ведь он даже ничего сказать не смог. Ну типа как он мне скажет что-то, если я уже вот-вот сейчас вот приду? Блять, он включит свои огни эти! пускает бля в разные стороны Блять, я еще и в огонь прыгнул классные эти пауки я себе хочу такого можно не последователи такого паука так давайте раз-два ага. а это вот эти не пускаются Сколько у меня жизни? Ладно, еще много. О, что-то замечу. Понятно, это ничего не замечу. Это просто декорация. Кстати, красивая, на мой А вот и этот хер. Я уже не тот, каким был раньше. Моим разум владеет безумие. Но я не глуп. Я знаю, что конец близок. А потому хочу тебе открыться. Чувство вины. на неотступно преследует меня. Это я открыл не Рендеру, что мир способен изменяться. Я привык метаморфозам, ибо моя сила в знании, а оно по своей природе не постоянно. Ему же это было чуждо. В конце концов, смерть не знает перемен. Я заковал его в цепи, заставил покориться нам четверым. И ты можешь покориться, кланяйся, ягненок. Не, братан. Лев в шкуре агнется, Алая Корона не ошиблась в своем выборе. Хорошо, к войне я тоже привык. Думал я покланюсь, бля И бать, вот это самооценка Блин, они так еще светятся в темноте, классно Дайте мне этих паучков, бля. Да реально классные паучки О, вот этих скорпионообразных надо залучить, пожалуй Потому что они не шадные мешают. Блядь, давай -ка.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 надо прям в момент выстрела это делать Потому что иначе они падло стреляют Сразу в меня Что для врага хорошо Так, я стрел там А тут сердечко? Нет сосать, не сердечко Зато сколько украшений дают Я уже у второго босса, да? Да? в Так, делаем вот так. И меньше заморачивать. Ебать, там огромная херня. Ух ты, Блять, Блядь, блядь, блядь. Так, я понял, это опасная херня. Блядь, тут большая херня, меня тут здесь напрягает. Блять, она еще прыгает далеко. Так, делаю. Блять, жизнь почти не осталось. Тихо, тихо, тихо. Да хватит меня Блять, я хотел уклониться. Ага. Уклоняемся, отлично. Уклоняемся. Фух. Ладно. Владимся. отлично не спешим никуда уклонение отлично бросочек черный это и филе уклонение блядь. да умри умри умри Фу. это было опасно блядь. я мог умереть вот видите какой красивый телепорт для этого самого реально красивый подарок или еда. Подарок. Еды у нас там хоть в этой жули. Ой, не туда пошел. Мне сюда. Вот и в такой босс побежден. А сколько у нас уже серия идет? Да хрена. Последнего босса вам пока. Почему нет? как Для следующей серии, в следующей серии два бой Босс плюс еще что-нибудь Не, давайте я вам покажу новую локацию И на этом закончу <сёк> Пацанов кормить надо? Блять, Вера в меня упала Надо покормить их хорошо и вкусно Последний приникается к вам о, готовить Тут, Кстати, я заметил, паучки начали бегать по локации тесно почему Вера начала падать? Ведь раньше я как-то вот этой вот понижение веры как-то сильно не ощущал. Теперь оно как-то ощущается. Может с обновлением что-то изменили? Потому что, по-моему, два обновления было до того, как я начал записывать следующий ролик. Не знаю, хочу домик миссионера прокачать. Почему нет? Следующий, кстати, это самое. Круг призыва демона. Который я так не построил. Так, а кровать свободы, интересно, есть? Мы еще сейчас посмотрим. День наступил. Как я умрю. Или нет? А -а -а, возделывай землю. Да, еще один? А, это паукообразный. А еще один. Я уже перестал зачитывать то, что они говорят. Блин, а почему день какой-то? Меня это напрягает, если честно. Кровати не хватает. Ой, вера упала. Ну, сейчас мы тебе построим кровать? Я сейчас забуду жаловаться, я больше никогда не буду спать на кровати. Так, надо еще кровати поставить вот так. А улучшить? Ну, пока больше нечего улучшить. Так. Мне еще новую локацию показывать. Но сначала последнюю корону. Наконец-то. Наконец-то. Так, посмотрим, что здесь. Просветление через аскетизм или снятие запрета. Влечение к веществам. Все последователи получают особенность влечения к, ве к веществам. Вера увеличивается на 20 единиц после ритуала пробывания мозгов. Доступ к особенности. Все последователи получают особенность трезвость и разум. Скорость работы и выражения преданности увеличивается на 10%. Но после ритуала последователи заболеваются. Уфуфуфу. Не не не не не Влечение к веществам. Заболевание 50%. Спасибо, не очень. Это уж так ты и радует. Они там 20% у меня сколько? Половина заболела Благая весть, Получен достижение. Это все эти самые, все короны потому Проповедь, потому что надо повысить уже веру в меня О, смотрите, какая у этого сверху штука появилась раньше не было. Отлично У нас есть все заповеди Кто-то выбрал бы по-своему, но я выбрал по-своему Денег они, кстати, нормально, 48 Это Одного целого чувака можно купить в целом Почему нет? так, семена кончились, ребят. надо, кстати, вот эти подрассаждать почему? потому что это самое потому что потому, блядь пьянки, я сказал И что, пацаны там строят? строят, молодцы вот это мы соберем ускорку дерева ладно, это потом мы соберем идем на новую локацию от времени не в проворот кстати, пацаны, дайте перекусить Надо будет одежку поменять. Из-за этой одежки можно будет когда-нибудь обосраться. Она, конечно, классно дает там хпшку, но это не то. Так, пещера Мидас. Или Мидаса. Ух ты, смотри, как классно выглядит. Добро пожаловать. Глядите, мои дорогие, у нас посетитель. Ну, уже хватит смеяться. Возможно, перед нами маленькое хилое существо. Но удача улыбается тем, кто шикует. То есть рискует. Итак, вы в пещере Медаса. Мы предоставляем услуги на самом высоком уровне. Если вы ему соответствуете, милости просим. И Если же нет, прошу вас осмотреться. Осмотреться. Чувствуйте себя как дома. Не буду вам мешать. Возникнут вопросы, обращайтесь. Они все из золота. Вы представляете? Прикиньте. Золотые слитки запрашивают. Купить 10 веры за одну монету? Я знаю, что сильные миры сего не обделены преданностью своих последователей, но ее никогда не бывает много. Мы готовы предложить вам свою преданность, но ценой в выгодной цене. Чем сильнее вам нужна преданность, тем она дороже, а чем дольше вы обходите без нее, тем она дешевле. Вопрос лишь в том, долго ли вы сможете сопротивляться соблазну. Блять, они все из Принести последователя в жертву? А что мне будет за это? Не, Подождите. А да, типа, ну, хоть одного, ладно, можно? Какого-нибудь старика, Блять, а у меня нету старых. Я так хорошо шел, что у меня стареньких нет. Ну, типа, 91 год, 91. Член 123 дня. О, 45 лет. Давай попробуем, почему нет? Так, чудесно, чудесно стало гораздо лучше. У меня есть еще несколько ценных веществ, которые я мог бы обменять на предметы для своей коллекции. Четверых ему принести, я понял. Я ему приношу четверых, а он мне даст кусочки. Блять, ну а че? Мы купим. Мы купим новеньких. Ничего страшного. Блять, надеюсь, Вера из-за этого не падает. А, ну мы их воскресить, если сможем. Вына показывали бы, как хоть, хоть золотом заливают, я не знаю. Мой музей полнится еще одним экспонатом чудес. Там есть еще несколько ценных кричит, которые я бы смог бы обменять на ценные предметы. Ебать, им, конечно, брать. Просто превращает их в свой музей. Невер, не падает, не страшно, пацанов не жалко. 46 лет. Пошел отсюда. Он же их в магии превращает получается. Ну или не магии, он же там стоит Просто что-то там О, Я думаю золотом заживу поливают Видите, там кровь Ой, трассу совершенствую, прошло особенно хорошо Я давно не заключал таких выгодных сделок Третий камешек И последний сейчас будет камешек Четвертый Так 42 Уже, уже молодеют, 42 это мало Есть повзрослее -по Просто тех двух я точно не отдам Да, вот этих двух я не отдам Ну, ползи. Блин, а, ну я же с Хотел сказать, надо было свою жену отдать Потому что у <мне> меня Жена От которую который не хочу отдавать, потому что это самое Так, великолепно, браво, браво К сожалению, мне больше ничего вам предложить. Благодарю вас за помощь по плане моей скромной коллекции Поистине, ваши щедрость и не знают границ Блин, а дайте ему четверых. За четыре каких-то сразу кусочка. Но это того стоило ладно? Неплохо. Так, даже у них продавец продает хоть и за золото, но это там факел паучи, всякие. А это что такое? Купить облик за 40 монет. Хорошо. Блин, а давайте один купим. Подождите, один хочу купить. Что за облик у меня даст, иначе мне интересно. Он же должен быть, типа, поистине какой-то дорогой. Нет, или просто так на похуй? А, ну, понятно. Думаю, может, какой-нибудь золотой облик можно купить, реально. Так, посмотреть. Здесь мы веряем богам свои золотые монеты. Иногда они милостьливо возвращают нам еще больше, иногда не дают ничего. Впрочем, простым смертам не следует роптать. Речь, разумеется, не о вас. Мы представляем доступ к этой услуге всем желающим. Нужно только сначала сделать взнос для такой личности как составить 10 золота. Отдать Мидосу 350 золотых монет, это охренел. Не, мне это в принципе не жалко, потому что, смотрите, как я сейчас поступлю. Как бы все просто. Сейчас вот это мне отдадут, вот это я получу. Четверо пацанов просто взял и блядь. Не скотство ли это? Эх, не ругайтесь. С вами бы я так не поступил. Наверное Шучу Это игра Так, смотрите а, Что мы делаем Во-первых, мы а, мы можем получить еще одну одежку Вы получаете больное сердце За каждую уточную карту Таро Но в случае смерти Теряете все собранные предметы Полезная полезно. Открываем одежку Мне считается она полезной За карту Таро то в принципе За уровень можно получить Около четырех карт Таро Поэтому 4 сердца, классно Так, смотрите, что мы делаем Мы сначала рамываем мозг Сейчас поймете, о чем Бля, может забрать у него одну статуэтку Я же воскрешу его Ну это ладно, это не стулья Бля, там уже время нужно Бля Так, отлично Промывка мозгов осуществлена все-таки довольны, радостны Ну, естественно Потом Мы Естественно, воскрешаем одного последователя Какого-нибудь Стоп, нет, я воскреснуть хотел Подождите, какое там возвышение Исправление Где воскрешение? Кровавый дар, обогащение А, вот, Оживление Оживлять будем самого молодого. 37, 50, 60. 37 это самый молодой, да? Блин, и вправду самый молодой 37. Вот он. Блин, да игру реально стал круче. Мне нравится, он классный прям. Еще вот эти всякие эффекты подобавлялись. Их явно как-то не было, что ли. я как-то раньше не обращал внимания реально на них. Так, потом обогащение. Все, что отнимает Веру, мы используем. Отлично. Так. Что еще у нас может отнять Веру? Вера 20. Вера, Вера, Вера. О, вот здесь я Верен завершается. Это тоже делаем сразу. Там Вера 10, оказывается, падает. Прикиньте. Они просто по полу бля. Ты так смешно выглядит, реально. Такие? Отлично. А так как Вера никуда не девается, я мало того, что обогатился. На 2-300. Ничего себе, неплохо. Так. Во-первых, ага. И вот так вот. Ой. Я только что сейчас столько слитков позабирал. Не так, камешки и дерево. Отлично. Так, мы Веру пособирали. Это пособирали. Постройки. Ну... Можно их улучшить теперь. Обрата не нему сейчас. Мы слитки же собрали. Пойдем посмотрим, почему нет. Локации, конечно, маловато. Ну, то есть, их не очень мало, но... Так, взнос ввели. Отлично. О, какая щедрость. Мне бы хватило и половины. Не сочтите за скреблением, но вы совсем не умеете торговаться. Холод с вашим распоряжением. Бросайте в него монеты поскольку заблагополучится. благополучие. Пусть вам сопутствует удача. 350 монет. Подождется подождать не менее трех дней. Блять, ладно. Я думал, я вам сейчас покажу. А тут три дня, блять. Так, вы проливаете черный ухор при получении урона. Вы оживаете с сердечком в случае смерти. Покупаем, блядь. Охрененная карта Таро. Договор. Договор заключен, но какой ценой? Ничего страшного. А это что за карточка? Труп убитых врагов взрываются, нося урон другим врагам. Блядь, тут берем. Тоже классная карточка. Их все равно надо все собирать. Блин, у так 3-6 карт осталось. 6! Карл, 6 карт. Охренеть. Я не могу, да, больше ничего? Ну, три дня еще ждать. Блин. Что, не записывай тебе без вас? Надо не играть теперь без вас. Три дня пройдет, мне надо будет к нему потом ползти, там идти. Тогда на этом все, мои дорогие. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.